Думаете, что отучили своего маленького щеночка грызть мебель? Как же размечтались? Мамочка, ты был... Тоби! Тут, как тут, тут, как тут, отец. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.